Объявит ли теперь официально Россия войну к Украине? Ну, знаете ли, месяцев пять, может быть, уже даже шесть назад я снял видео о мобилизации, о той самой, о которой в то время говорили, что это невозможно вообще ни при каких обстоятельствах. И, пожалуйста, исключительно рекомендую вам обратить на него внимание, вот тут вот будет ссылочка, Посмотрите. Это крайне важно для того, чтобы понять, что происходит у них там наверху. Так вы сможете взглянуть на абсолютно идентичную ситуацию. Абсолютно идентичную ситуацию. Разница только в словах. Я думаю, что это видео точно даст вам ответ на все то, что нас ожидает в ближайшее время. В контексте война. знаете, я... За последние пару лет, не знаю, я такое количество увидел ситуаций, событий, действий, поступок, слов, заявлений, законопроектов, которые, ну, наверное, в обычное время держали бы меня в постоянном состоянии удивления. Чем чаще и чем дольше это происходит, я все меньше и меньше проявляю интерес ко всему происходящему вокруг, потому что все то, что я вижу, я считаю абсолютно алогичным. Абсолютно. Это не имеет никакого здравого смысла в своей сути, в своем основании. Вообще, все поведение верхов, оно, оно ломает все правила, ломает все стереотипы. Единственное, что если когда-нибудь в будущем я увижу на экране, что нынешний глава государства является на самом-то деле, самом деле является иностранным представителем иностранной разведки миссия которого заключается в том, чтобы развалить империю, то тогда все становится на свои места. Все сразу же, сразу же находится объяснение всему происходящему. И ты понимаешь, что все события, которые ты считал, неестественными, те события, которые тебе казались губительными, уничтожительными, самоубийственными в конце концов, они на самом деле исключительно логичны. Они на самом деле прям вот как по ступенькам, прям как по учебнику. Четко, аккуратно, завешено. Прям дорожечка к цели. Но пока я не увидел подобного репортажа, пока я не увидел подобного заявления и Подтверждение своим фантазиям. Это все не имеет здравого смысла. Я повторюсь, все вокруг сошли с ума. Посмотрите это видео, ссылочка которого размещена в начале видеоролика. Гляньте. Вам будет над чем подумать. А подумать действительно есть над чем. Все?